Здравствуйте! С вами Руслан Нагорнюк и школа боя УВАИ. В этом уроке мы покажем, как быть защищенным во время своей же атаки. Вы сейчас увидите, как профессиональные бойцы пропускают удары во время своей атаки. Да, часто бывает, делают атаку. Раз, два, три. Да, и вот смотрите, мои руки сейчас, они опускаются немножко ниже. Раз, левая рука пошла немножко. Два, три. Руки не держатся на месте. Вот, не держатся в головы. Как нужно? Нужно делать раз, рука прижата. Два, рука тоже прижата. Три. И вот как раз вот эта смена положений рук с правильным положением как раз уже защищающей руки мы Разрабатываем такое упражнение. Итак, упражнение для отработки правильного положения защищающей руки во время атаки. Я делаю удар. Когда рука возвращается, партнер старается пасней или в голову, или в корпус. Найти открытое место. Бак. Теперь по левой руки. Раз, Следующее упражнение. Отработка тоже по задней руки во время своей же атаки. Но партнер уже делает удар мне не рукой, а ногой. То есть, я сейчас делаю удар своей правой рукой и когда рука возвращается, он уже ударяет меня или в корпус ногой, или в голову. Это да. Вот мы работаем. Итак, то же самое, наношу удар раз. Во время возвращения меня партнер встречает, и я наношу уже удар дальнейший. Если мы делаем атаку. И возвращаем руку немножечко в сторону, то мы закрываемся от всех боковых ударов встречных. А если удар летит прямо, да, вот, как бы прямой, то в этом случае мы делаем удар, руку возвращаем и немножечко как бы ее вперед на лоб. Как почти перекрываем немножко себе э, взгляд э, правым глазом в данном случае. Ударим и немножечко вперед. Если я бью и сразу же вот, как бы, возвращаю руки немножечко вперед, я перекрываю. Все действия от э, прямых ударов моего противника. Если даже он будет бить боковым, я вот это немножечко успею. Мне легче сделать вот движение сюда, чем когда я изначально ставлю руку сюда, а встречает пряный, э, прямой удар, и я уже как бы не успеваю закрыть. Ну вот показывает такая практика. Если ногой будет бить, и мы, моя рука здесь то же самое я могу перекрыть лоттем. Итак, вот отработка сейчас уже мой удар. Возвращаю себе на лоб. И блокирую как бы прямой удар. Следующее упражнение. Мой партнер уже может бить меня как прямой, так и боковой. Но я выношу руку себе на лоб. И я или блокирую прямой удар, или в момент, уже я вижу, ставлю боковой. Если я во время удара не буду опускать голову вперед, а плечо немножечко прикрывать подбородок, то будет такая картина. Удар и получил. Что мы делаем в отработках? Я делаю удар. И вот причем прикрываю. А здесь лбом тоже как бы встречаю удар. И вот он сейчас может меня бить на первый удар. И когда я руку возвращаю, этой же рукой бить на второй удар. Или в корпус, или в голову. Все равно. Итак, на первый удар он может бить меня только в голову сейчас подбородок царится. А на второй уже удар он может быть меня ногой в корпус или в голову или рукой в корпус и в голову. Получается, он двойной удар делает по очереди на моих два удара. Ну и такое заключительное упражнение для отработки именно защиты во время атаки. Этот партнер меня атакует а, то на левую руку, то на правую руку. Я сам меняюсь. Если он видит эту руку, значит правую видит, значит он берет правую. Если видит левую, сразу видит левую. Да. Вот он уже подстраивается под меня. Я, я могу на его удар медленно на первый ударить, Могу только на второй, э, на второй уже удар ударить, да? и могу ударить на второй удар ногой также, И могу ударить, например, раз, два и три. Могу ударить все три удара, например, там, раз, два, три. Мало того, могу еще раз раз, два, три, потом сразу да, же, да, еще дать такую, чтобы он а, ушел. То есть вот такая более-менее свободная работа. Кроме того, могу бить боковые и прямые. Заключительное упражнение – это уже атакующая сторона. Старается делать по технике, наносить удары руки возвращать обратно. А тот, кто будет, например, защищаться во время атаки моего партнера – он старается уже ну, не просто держать лапы, а как будто он держит лапы, только это уже будет защита. И войти ударом в его атаку. То есть получается такой себе обоюдный технический бой как раз на эту технику. Итак, руками можно, надо делать, если делаешь атаку, то только раз-два-три. Не надо так. Вот раз-раз-раз-раз. Ты делаешь раз-два или раз-два-три. Это что касается атаки, какая должна быть. контр действия или защита. Это можно просто уходить. Можно входить в момент атаки партнера или же наносить удар на бой только по корпусу и только вот такой круговой удар. Вот такое упражнение. Мой партнер отрабатывает руководитель связки. Левый, правый, левый. Так, левый, правый, левый. То есть мы работаем сейчас на то, чтобы его рука возвращалась обратно на свое место. Если я буду стоять вот в такой стойке, то есть у меня принимающая рука впереди, то я потом... Эй, мне потом будет очень неудобно доставать задней руки. Поэтому положение принимает себя у меня задняя рука. Пошли. Я себе спокойно беру. Два. Три. Да. Еще раз. Раз. Два. Неудобно. Принес. Отдал. Отдал. Следующая ошибка. Если мой партнер будет бить меня сильно, я буду стараться ставить жестко, буду бояться и у меня принцип не будет получаться. То есть сначала он очень легко набрасывает то вверх, то вниз. Так. Раз. Два. Рука становится на место. И потом уже можно увеличивать силу удара. Следующая ошибка. Когда я сделал удар, руку возвращаю, мой партнер меня бьет всегда в одну точку. Почему эта ошибка? Потому что его задача найти мое открытое место. А вдруг я вот так держу руку, и у меня подбородок открыт. Или наоборот я поднимаю, у меня ребра открыты. Поэтому партнер всегда, он тоже работает. Он принял и ищет, где у вас э, открытые места. Итак, я удар, закрылся да. Удар закрылся. Он всегда меняет места, всегда ищет. Мало того, он круговые удары, может делать потом прямые. Раз, два, да. Чтобы вы умели защищаться от прямых, от боковых. Следующая ошибка это стояние на месте. То есть я делаю удар и партнер стоит на месте, и я стою на месте. То есть раз, два, два. Желательно двигаться. То есть я раз и смещаемся снова. Раз и постоянно двигаемся как э, настоящие поединки. Следующая ошибка. Это когда, например, я отрабатываю удар. И вместо того, чтобы как бы гасить удар, ну принимать на блок, чтобы отработать вот это положение руки. То есть я раз, я сразу убегаю. Это тоже ошибка. Задача научиться руку ставить на место. Поэтому мы, смещаясь, немножко гасим удар, но удар принимаем на защиту. Раз. Еще одна ошибка. Это когда вы Наносите удар, лук отводите от себя. Это мы указали эти ошибки тоже в нашем уроке, как правильно делать блоки. Удар, рука к себе и за счет корпуса и ног немножко дайся. Самое важное, самое главное преимущество, что уже на первой тренировке ваши руки станут на место после нанесения удара. И вы сразу будете видеть свои ошибки. Практически сразу сможете его применять. То есть буквально там 1, две, три тренировочки, и вы это уже видите, как ваше тело поменяется для работы, для настоящего поединка, или хотя бы там спарринга более-менее учебного. Следующее преимущество, что кроме постановки руки после удара, вы научитесь правильно смещаться. Это упражнение также полезно и для партнера, который держит лапы, потому что он учитывает ритм и во время атаки старается тоже нанести уже свой как бы удар. Кроме того, на начальной стадии я могу держать руку далеко. как работает на раз, два, три. А потом уже по мере, как я успеваю, можно руки приближать к себе и становиться уже как максимально приближенно к бою. Ну давай. Практикуйтесь. Упражнение очень интересное, такое э, азартное и получается очень довольно -таки легко, если начинать медленно, увеличивать силу, скорость удара постепенно. Вот. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, делитесь с друзьями и до встречи на новых уроках.